Вы по-прежнему сканите Скриминфрогом битые ссылки? Тогда мы идем к вам. Привет, это Полина и это Фишек Сео. Скриминфрог Сео Спайдер. Как много в этом слове для сердца Сеошного селось. Извините, не удержалась. Но это на самом деле, это один из основных инструментов продвиженца. Но все ли возможности вы используете? Давайте посмотрим. Да, в целях экономии времени мы сейчас их только рассмотрим весьма кратко. Смотрите ролик до конца и узнаете, как получить пошаговое видео по интересным фишкам. Ну что, приступим? Составление карты сайта сайтмап XML. С помощью этой программы можно сгенерировать статическую XML-карту сайта. Все просто, находим пункт «Меню программы», выбираем, что будем генерировать, в появившемся окне устанавливаем нужные параметры и создаем карту сайта, которую потом заливаем в корневой каталог. Правда, если у вас только сотни другая страниц на сайте, то сайтмапом можно и не заморачиваться. Проверка доступности страниц для индексации. При проведении сканирования страниц в столбцах, поясняющих статус индексации, вы увидите доступность страниц и статус, поясняющий причину ее закрытия. Но если вы целенаправленно хотите закрыть от индексации страницы, особенно от Google, то лучше используйте метод Ecrobots, так надежнее. Поиск страниц без контента После скана во вкладке «Internal» Выбираем фильтр HTML и переходим к столбцам «Размер» и «Количество слов». Фильтруем по значению и смотрим, где значение равно нулю, либо подозрительно маленькое. Главное – сразу пропустить страницы с кодом 404 и 301, ну и прочие ошибки сервера. Custom Search – поиск страниц по заданному фрагменту. Фильтр, с помощью которого можно вытягивать дополнительные данные. Например, страницы, которые не содержат определенного контента. Страницы, на которых используется старое название компании или обозначение нет в наличии. Особенно полезна эта фишка для поиска страниц, на которых не установлен счетчик аналитики или метрики. Custom Extraction – извлечение данных. С помощью этой функции вы можете найти все страницы с повторяющимся блоком контента или настроить извлечение любых данных из HTML, например, количество товаров, комментариев на странице. Проверка рендеринга страницы. Эта конфигурация позволяет установить режим рендеринга для сканирования и проверить, сможет ли поисковый робот корректно обработать содержимое страницы. При таких настройках SEO Spider будет выполнять JavaScript, сканируя и извлекая из обработанного HTML-кода содержание и ссылки. Программа делает скриншоты анализируемых страниц, и после сканирования вы можете проверить, корректно ли была обработана страница. Если она не отображается должным образом, проверьте наличие заблокированных ресурсов или увеличьте лимит времени ожидания в настройках конфигурации. Анализ валидности микроразметки Для того, чтобы проверить наличие структурированных данных на страницах сайта, нужно при запуске скана установить нужные настройки. После получения списка страниц в отчете с одноименным названием, вы сможете увидеть используемые типы разметки. Ошибки и предупреждения там также будут. Подключение к API PageSpeed Insight для того, чтобы получить данные о скорости загрузки страниц, нужно на странице создать учетные данные, подключить PageSpeed сайт и на вкладке «Учетные данные» создать ключ API, после чего ввести его в настройки программы и запустить сканирование. Но будьте осторожны с советами по ускорению от Google, особенно по скриптам, ведь можно легко положить дизайн сайта. Подключение к API, Search Console и Аналитики. Для того, чтобы получать больше данных по сайту, можно настроить интеграцию с сервисами статистики типа Google Analytics или Search Console при условии того, что у вас уже есть аккаунт в этом сервисе. А установив правильные настройки, вы сможете найти те страницы, которые не были получены при скане, но имеются в аналитике или консоли. Визуализация структуры сайта в SEO Spider вы можете получить визуализацию дерева сайта по структуре адресов или по расположению страниц в структуре. Выполняя дополнительные настройки в программе, вы можете определять страницы, на которые чаще всего ссылаются или наоборот заброшенные, просматривать все разделы или один конкретный, изменять показатели для анализа размер узлов и другие настройки, чтобы получить более красочные отчеты для выполнения своих задач. Пишите в комментариях, какую фишку рассмотреть подробнее, и мы обязательно оперативно запишем пошаговое видео на эту тему. Удачного продвижения! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!